Ты что-то сказал про мою маму, а нет, ты ничего не говорил про мою маму, потому что у тебя кишка тонка. Всем привет, это Лорд Клабар автор Францика Гдува Франции или «50 тенков рыжего в таблетском Евангелионе». И я к вам обращаюсь с очередным подкастом, посвященным выходу очередной 18 главы под названием Девок ночи, девок к ночи». Глава на данный момент уже написана, уже поставлена на таймер и ждет своей публикации 1 октября в 12.00 по московскому времени. Но я на самом деле это видео делаю не для этого, а для того, чтобы понтануться своим новым дисклеймером и окончанием видео. Это Построл, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, оценивайте, как вам нравится ли это, то, что я тут захерачил. Пишите свое мнение, я буду рад его послушать. За счет этой главы, новой, которая выйдет, она мне далась не очень легко, и я, если честно, вот не уверен, как она вышла, поэтому мне сейчас действительно нужно ваше мнение. Но мне кажется, что мне все-таки придется ее значительно переписать, потому что там я вижу некоторые слабые места, которые я пока не знаю, как их лучше сделать, но я надеюсь, что вы предложите мне свои варианты. Еще один очень важный момент. Дайте мне просто знать в комментариях или отзывах в главе. В каких местах вы проорали? Мне это очень важно, чтобы понять какой юмор имеет смысл вставлять в мою работу. Какие шутки имеет смысл замолчать, чтобы их продумал каждый мир своей испорченности. И еще один момент. Я писал об этом в комментариях к одной главе, что я буду писать одну главу и мне ее может писать другой автор. Эта глава должна была быть между 17 и 18 по событиям но я решил что она там не нужна потому что это была достаточно такая стебная глава этой главы не будет потому что я решил что и так уже фанфик слишком большой а эта глава поскольку не несет себе никакой сюжетной важной информации так одни похохушечки в основном то разумнее будет отказаться от ее написания может быть когда я напишу фанфик полностью я вставлю эту главу еще одну главу я планировал такого же плана будет там 17 с половиной глава и там 35 допустим, с половиной. Но пока набросок этой главы у меня сохраняется, планы по ее написанию по-прежнему есть. Есть еще один момент, о котором я забыл сказать, а да записать, увы, не могу. Впрочем, я давно хотел попробовать перейти на синтезатор галоса, поскольку мой центр речи значительно поврежден, и чтобы вы мою речь хоть как-то разбирали на записи, мне приходится очень долго шаманить в Сони Вегасе. Чем не отличный момент для эксперимента. Напишите, лучше ли вам так потому что мне это намного удобнее и быстрее. Итак, я весь этот месяц не просто сидел на жопе ровно. Я слегка ебанулся и разработал Ширакум та самая лингва франко-криминального мира, на котором говорил Грефа в 13 главе. Если вам это интересно, хотя, я подозреваю, что это не так, то вы можете перейти по ссылке в описании и ознакомиться с базовой грамматикой этого языка. Раньше этот файл был доступен лишь моему Бетте, который меня покинул, но теперь вы можете узреть результат безудержного полета моего безумия и сказать, что вы думаете по этому поводу. Я разрешил комментарий в самом файле, поэтому можете смело высказывать все свои мысли, даже о моей маме. Я никого не баню. Далее статистика с моего прошлого видео выпрямилась и на текущий момент мы совершенно спокойно собираем 70 ждунов за месяц и это вполне неплохой показатель. Он конечно не идеальный, но это уже и не 50 ждунов. Я надеюсь, что вы вот оказали мне ходить доверие. Я надеюсь, что новой главой этот ходить доверие оправдаю. Но это из приятного, из неприятного я получил один отзыв и хер бы он был бы отрицательным. Отрицательный отзыв это нормально, но он был какой-то странный и я его не понимаю. И я надеюсь, что вы мне поможете с ним разобраться, потому что я не понимаю, например, о чем пишет некто Анатолий Незарегистрированный пользователь. Здравствуй, автор. У меня, читателя, к тебе просьба не срать, куда пишете, где живете и где столуетесь. Я не знаю, что означает столоваться. Ладно. Вы пишете, рассчитывая на русскую аудиторию и позволяете себе в угоду неважно кому, высказываться незапрятно о русских. Русские, кстати, с большой буквы. То есть обо мне, читателя, составляющие вашу читательскую аудиторию. Так что не хамите, пожалуйста. И, вот вы позволили высказать плохо русских своих своей книге. хотя это не книга, это фанфик, ну ладно. И я не могу позволить себе давать ваше произведение своему другу книгоману, не могу порекомендовать на своей странице ВКонтакте. Ну что я могу тут сказать? Я написал ответ, что я не понимаю, о чем ты конкретно говоришь, но пользователь не зарегистрированный, естественно, он мой ответ не получил. Но я честно не понимаю, где в моей работе есть неуважение к русским, поскольку я лично я не являюсь русским, и я очень долгое время прожил за границей на Западе, однако я очень люблю Россию, и я себя ассоциирую с этой страной. И вот это вот было очень странным потому что я не понимаю, о чем вообще этот отзыв написан. Вы позволяете себе в угоду. Thank you. Неважно, кому сказывается нецеприятно о русских. В угоду кому я могу нецеприятно высказываться о русских. Я это произведение пишу, не рассчитывая ни на какую социальную группу. Я пишу это для себя: то, что мне самому не хватило Евангелион, то, каким я бы, возможно, бы хотел видеть Евангелион. но ну, частично. И кому-то это нравится, кто-то читает то, что я пишу. Кому-то это не нравится, и он это не читает. Я не пишу, рассчитывая на какую-то там аудиторию. У меня нет аудитории, я не могу на нее рассчитывать. И я не понимаю где конкретно я такое вот высказал. Просто в моем фарфике тут достается всем. Вот этот момент для меня непонятен. Если вдруг Анатолий или тот, кто знает на Анатолия, видит, то пусть он свяжется со мной. Я хочу с ним поговорить на этот счет. И тут еще такой момент, типа, что я не могу порекомендовать ваше произведение своему другу и на странице ВКонтакте. Это право каждого читателя рекомендовать мое произведение или не рекомендовать. Я на этом никогда не буду настаивать. Хотя, конечно, я Рад тем, кто обо мне рассказывает. Но это опять же такие. Только если вы считаете, что мое произведение действительно стоит того, чтобы о нем рассказать. Как-то скомка на все получилось, но ладно, херня все это. Да, еще один вопрос, мне задали его в комментариях. Чем я занимаюсь, пока не пишу фанфик С вашего позволения. Энкиду Ша Арамшу Даниш Ития Италяку Каллу Марцатим Иликма Анна Шимату Авилутим Уру у мушу Элишу Апки Уль Адишу Анна Кеби. Ибриман Итабиам Анна Ригмия, Себет Умим Усебе Мушаатим, Ади Тульту им Анна Апишу, Ишту Варкишу, Уль-Ута Балятам, Атанагиш Кима Хабилим Кабальту Сери, Инана Сабитум Атамар Паники, Мутам Ша Атанадару Айя Амур, Сабитум Анна Шашум из Закаром, Анна Гильгамеш. Гильгамеш Этадаль Балятам Ша Тусаха. Хару ля Тутта, инума Илю Ибну Авилутам, мутам Ишкуну Анна Авилютим, балятам Анна Катишуну и Цапту. Ата Гильгамеш люмали Карашка, ури у Муши Хитаду ата Умишам Шукун Хидутам, ури у Муши Сур Мелил, лю Уббу Цубатука Кадака лю месы Мелу Рамката, Цуби Цехрам Цабиту Катика, Мархитум Лихтадам Ина Суника. Во. Ну, как вам? Это, если кто не знает, был финал эпоса Гильгамеша на акадском языке, который я переводил лично. В общем, надеюсь, что вы были этим впечатлены. Мне сейчас это говно еще и монтировать нужно. И сейчас вот будет заключение, которое я сделал своими собственными руками. Я буду рад, если вы останетесь до конца, посмотрите, как оно вам, и напишите комментарий. Вот самое важное. Мне очень интересно узнать ваше мнение относительно от того, что вот вообще происходит, из-за того, что я делаю относительно видосов, которые я снимаю относительно те глав, которые я пишу. Потому что я сам не могу ориентироваться на свое восприятие, потому что я больной. Вот так. Всем спасибо, всем пока. И запускаем окончание. Твоя вайфу щит твоя вайфукан. Ваш вам трещит, ебукан. Тронут мою, ты бла бла бла, тронут мою. Я Это грязный трек, развязный куплет, как удар ворбех. Я вошел в твою вайфу адам, словно в не побывало 500 человек. Э, твоя вайфу мусор, она скучна, у тебя нету вкуса. Это война, война. А фандомов и после войны здесь будет пусто, слушай, из какого тайтла твоя шкура пришла сюда кайпить боку на пику. Похоже на траво, бог тебе пику, за твою вайву, е.